Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о такой замечательной вещи, как грудной регистр. Сегодня мы его будем активировать для того, для чего он нужен? Для того, чтобы э, говорить так объемно, грудью, глубоко, вибрировать. Но не стоит пренебрегать еще и головным регистром, потому что, несмотря на то, что низкий грудной регистр дает глубину, головной регистр дает нам четкость звучания четкость гласных и согласных сегодня мы активируем грудной регистр в следующий раз попробуем активировать головной 5 минут буквально 5 минут нам будет достаточно чтобы подключить грудной регистр что для этого нужно во первых нужно создать купол то есть опустить корень языка и поднять небо именно в таком положении всегда происходит голосообразование что для этого надо самый простой способ это попробовать зевнуть Зеваем сначала с закрытым ртом. Опускаем просто вниз челюсть, но губы не размыкаем. Чувствуете это положение, да? Тянем вроде бы слегка челюсть вниз. Автоматически рефлекторно опускается корень языка и поднимается небо. Вот, и в таком положении мы сейчас с вами будем работать. В первую очередь нужно немножко помычать. Сейчас мы слегка так активизируем наш голос. <зву> пускайте голос и мычание на губы, ни в коем случае не пускайте в нос на губы, активизируйте рождение звука вот как раз на губах. <зву> Глубина пошла. <зву> если не получается, если вы а, все равно продолжаете звучать носом или где-то внутри, давайте сейчас разбудим наш грудной регистр и унесем, уберем напряжение отсюда, со связок э, на и шеи на грудь очень просто мычим и слегка стучим себя по груди <звы> попробуйте еще разок <звы> чувствуете меняется звук меняется тональность включается грудной регистр прекрасно хорошо что дальше есть прекрасное стихотворение, которое называется «Аквалангист». Сейчас мы с вами его почитаем, сейчас я вам его покажу. Обратите внимание на текст, который находится как раз в самом низу, в описании видео. Все очень просто. Мы на каждую строчку, вернее, через две строчки опускаемся ниже, ниже и ниже. А на первой строчке мы начинаем читать на середине нашего голоса, то есть так, как нам комфортно. Что повладеть грудным регистром, обращайте внимание, сейчас покажу, потом попробуйте сами. Что повладеть грудным регистром, я становлюсь аквалангистом. Легко говорю об этом. Теперь постепенно понижаю. Все ниже опускаюсь, ниже. Одно морское ближе, ближе. Еще ниже. И вот уж в царстве я подводном. Хоть погрузился глубоко, но голосом грудным свободным распоряжаюсь я легко что повладеть грудным регистром полезно стать аквалангистом активизировался вот в принципе вот этих вот нескольких упражнений будет достаточно чтобы разбудить свой природный грудной регистр и красиво объемно говорить не забываем голос рождается на губах Купол создан, то есть опущен корень языка и подняты небо Свободно, легко, чтоб не было никакого напряжения здесь, чувствуем вибрацию на губах и в груди. А вместо сердца – пламенный мотор. Хорошего настроения, отличного дня. И не забываем, внизу есть ссылка на мой сайт «Школы голоса». Мастерская «Голоса» Сергея Вострецова. Я набираю курс, я учу вас правильно, красиво говорить, раскрываю потенциал вашего голоса и придаю уверенность в себе. Именно так и никак иначе. Все, всем пока.